«Привет, друзья! Меня забанили на Фейсбуке. Причина, почему это сделали, я разместил в группе «Смейтесь на здоровье». Это группа, где печатаются разные анекдоты, там шутки. Я там разместил публикацию, картинку, которую я поделился просто этой картинкой. На ней написан такой анекдот. Значит, сын спрашивает у отца «Пап, где эта фигня, которая картошку чистит?» И отец отвечает «Ушла в магазин». Кто-то пожаловался на эту публикацию, что это агрессивное высказывание или там милитаристское высказывание, и за это я получил бан. Вот, понятно, что э, этот человек не без чувства юмора, видимо, такая шутка у него, но тем не менее, я, когда-то меня забанили э, в... На YouTube канале, и мой YouTube канал так и остался закрытым. Я на это не обратил внимания, потому что тогда я не очень дорожил этим. Я сейчас, в принципе, Facebook не единственная э, ветка, не, не единственная соцсеть, где я размещаю там какие-то свои э, темы. Но, тем не менее, я понимаю, что как, если мы отвечаем без ответа, оставляем без ответа эти э, такие вещи, то человек, который пакостит, а это пакость. Просто такая, которая безнаказанная остается. Он будет продолжать это делать. Поэтому я решил, что это надо все-таки послать на Facebook отчет о том, что произошло и попытаться как-то себя оправдать. И я попрошу вас в комментариях поставить, если вы считаете, что это неправильно, что эта справедливость должна вас торжествовать и что это надо сделать, отослать этот материал на Facebook, поставьте. В комментариях слово «да». Чем больше будет таких комментариев, тем проще будет Фейсбуку понять, что действительно то, что э, сделано, сделано неправильно. И я так понимаю, я думаю, что тот человек, который это сделал, э, будет наказан и, скорее всего, его тоже э, либо отправят в бан, чтобы он не пакостил больше, ну, либо как-то с этим будут разбираться. Я надеюсь, во всяком случае, на это. Поэтому я решил сделать вот такое видео и попросить вас поставить в комментариях да в принципе если этого не делать то что обычно происходит в жизни Ну, если вы помните фильме есть такой с альпачина там кстати в интернете есть отрывок из этого фильма альпачино слепой офицер который пришел защищать парня которого хотели очистить из университета за то что он видел как директора этого университета из пачкали машину но он не выдал тех кто это сделал вот. И его выгоняют из института, и директор, естественно, там объявляет этот приговор. И Аль Пачино встал и сказал: В зале есть те, кто пачкали эту машину. Из-за них, по сути, выгоняют этого человека из института. Но они сидят и молчат. Они пакость сделали. Эта пакость повлекла за собой э, такие последствия, а они сидят и молчат. Поэтому вот э, тот, кто пакостит, остается безнаказанным. Это путь принципов формирующих характер. А безнаказанность порождает вседозволенность. И страдают от этого те, кто промолчали. Поддержите. И когда-нибудь вы этим будете гордиться, обещаю. Если мы оставляем это безнаказанным, то рано или поздно пакостник почувствует себя в силе и будет делать это дальше. Так вот, чтобы это не распространялось, поставьте «дай» под, в комментариях. А я пошлю на Facebook это видео и весь отчет. Всем ведь и так понятно, кто это. И это несложно вычислить, потому что человек думает, что ну, раз я это сделал, то никто не догадается. Очень просто, путем исключения. Людей, которые этого никогда не сделают. А я тех, кто этого никогда не сделает, знаю. Вот. Собственно, мы все знаем, кто это делает, но я подумал, что надо все-таки дать ему шанс, этому человеку, э, ну, признаться публично, что да, это я сделал, я сделал эту ошибку, мы все делаем ошибки. И если он действительно это сделал ошибку, то пусть признается, мы его спокойно оставим в покое и никуда отсылать это не будем. Вот. Я думаю, что надо дать, потому что я ему в любом случае благодарен, во всяком случае, за эту пиар-компанию, которую я сегодня делаю, вынужден делать. Но он, так что он мне даже помог, можно сказать. В любом случае, если он это сделает, то я не буду отсылать. Если не сделает, значит это шлю. Итак, жду от вас в комментариях слова «да». Это будет означать, что вы согласны с тем, что это надо сделать. То есть отослать сведения на Facebook о том, что человек делает просто вещи, которые ну, неправильные. Если считаете, что это так...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 Некий чудак и поныне за правду воюет. Правда в речах его правды ⁇ наломанный грош. Чистая правда со временем восторжествует. И если проделает то же, что грязная ложь.